Представим, Представим, что Alice Алиса Алисы есть идея, и она хочет поделиться ей. There есть столько разных способов это сделать. Picture, она может нарисовать it картинку, it сделать, raving, song, сделать гравюру, написать песню. Yeah. Послать телеграмму. Yeah. Или электронное yeah. письмо. Но чем эти способы different? отличаются? и, что важнее, почему они в сущности одинаковы. Этот рассказ о базовой частице всех форм общения. Все начинается с особого умения, которое принимается многими как данность. Язык. Все языки позволяют взять мысль или воображаемый объект и разбить его в последовательность концептуальных частей. Эти части воплощаются с помощью последовательности сигналов или символов. Люди выражаются с помощью изменяющихся звуков и физических действий. Подобно поющим птицам и танцующим пчелам, люди создали машины для обмена танцующими потоками электрических колебаний. Даже наши тела построены в соответствии с инструкциями, хранящимися внутри микроскопических книг, известных как ДНК. Все это разные формы одного и того же. Информации. Попросту, информация ⁇ это то, что позволяет одному сознанию воздействовать на другое. Это основано на идее общения как отбора. Информация, вне зависимости от формы, может быть измерена с помощью базовой единицы. Так же, как можно измерять массу разных объектов, используя стандартную меру, вроде килограммов или фунтов. Это позволяет точно измерять и сравнивать вес, например, камней, воды или пшеницы с помощью весов. Информацию тоже можно измерять и сравнивать с помощью меры, называемой энтропией. Это как информационные весы. Интуитивно понятно, что одна страница из какой-то незнакомой книги содержит меньше информации, чем книга целиком. Можно указать, насколько конкретно, использовав единицу, называемую бит. Это мера неожиданности. Поэтому не важно, как Алиса хочет передать свое сообщение. Иероглифы, музыка, компьютерный код. В каждом будет содержаться одно и то же число бит, хоть и с разной плотностью. Бит связан с очень простой идеей. Ответом на вопрос да или нет. Представьте, что это такой язык монет. Так как же информация измеряется? Есть ли у информации предел скорости? Максимальная плотность? Теория информации содержит впечатляющий ответ на эти вопросы. Эта идея прорабатывалась более трех тысяч лет. Но прежде чем понять ее, нужно отвлечься и рассмотреть, возможно, самое значительное открытие в человеческой истории. Алфавит. И для этого нужно вернуться в пещеру.